Здравствуйте, дорогие друзья! На связи снова с вами Александра Бонина, врач ЛФК из спортивной медицины. Напоминаю вам, что мы с вами сейчас проходим несколько уроков по восстановлению седалищного нерва, что делать при ущемлении, как правильно проводить профилактику и так далее. Сегодня это уже второе видео. Позавчера я вам посылала самое первое, в котором мы с вами разобрали основные симптомы, как отличить, что у вас действительно проблема с седалищным нервом, а не какая-то другая проблема. И также мы разобрали основные причины, почему может вообще развиваться ущемление. В данный момент как раз у меня открыто вот это видео, стоит на паузе. Если у вас не было времени посмотреть первую часть, то все-таки я вам советую начать с нее, потому что все видео логически связаны, и без него вам уже не так будет понятно следующее. Также большое спасибо всем, кто написал свои комментарии, написали свои вопросы. Ну и вообще спасибо большое за вашу благодарность. Мне очень приятно, что очень много людей откликнулось. За что вам большое спасибо. И в конце этого видео я обязательно отвечу на несколько вопросов из этих комментариев. А сегодня я хочу вам рассказать свою личную историю, в которой я сама столкнулась с этой проблемой и расскажу вам, какой выход нашла из ситуации и как разрешился этот вопрос. Ну и кроме того, покажу вам одно из упражнений, которые я выполняла, когда у меня произошла данная проблема, которую мне посоветовал мануальный терапевт. И это видео я вам покажу вживую для того, чтобы вы могли тоже сразу же попробовать его, сделать самостоятельно и после этого уже написать в своих комментариях, как как вы прочувствовали это упражнение, помогло ли оно вам, например, сейчас хоть немного, и какие ощущения вы почувствовали и так далее. Поэтому давайте сейчас перейдем на мое живое видео из спортзала, которое я для вас записала, и послушаем мою историю. Если вы думаете, что эта проблема может касаться только людей, которые не занимаются спортом, которые достаточно уже взрослые, то вы очень сильно ошибаетесь. Потому что раньше я тоже так думала, оказалось – нет. И сейчас я снимаю это видео специально в фитнес-клубе в спортзале, где я занимаюсь, потому что вся эта история началась именно как раз с этого места. Дело в том, что как-то на тренировке я выполняла приседания с достаточно большим весом. Я знала, что этого делать нельзя, но мне очень хотелось э, побить свой рекорд, и я с тренером приседала. И вот, когда я взяла достаточно большой вес, мне интуиция подсказала, что делать этого не стоит. Но тренер сказал, нет, обязательно сделай хотя бы один раз. И вот я стала приседать, опустилась вниз со штангой и почувствовала, как у меня где-то щелкнуло со стороны крестца и немножко ниже к ягодице. И когда я поднялась, то у меня появилась такая ноющая, стреляющая боль со стороны крестца и опять-таки ближе к ягодице с правой стороны. Я немножко походила, размялась, расслабила это место и вроде немножко стало легче. Но когда в этот день я пришла домой, то эта боль снова появилась. Она меня стала иногда беспокоить. Она была такая ноющая, я чувствовала, что я что-то растянула и где-то что-то защемляет. И тогда я позвонила мануальному терапевту, которому обычно хожу или который приезжает ко мне на дом и делает мануальный массаж. Я ему рассказала эту историю, на что он мне сказал что ты потянула связки крестца и связки, которые идут дальше от крестца к бедру и, следовательно, немножко защемило нервы, которые там выходят. А там как раз выходит и седалищный нерв. Он мне сразу сказал, давай я сделаю тебе мануальный массаж, хотя бы облегчить это место и немножко развить вот эту отечность. В этот вечер он ко мне приехал, сделал мануальный массаж, действительно сделал акцент именно на крестце и ниже, на связках и мне действительно стало легче и я потихоньку даже об этом забыла мне нельзя было ходить в тренажерный зал но я одевала атлетический пояс для того чтобы поддерживать поясницу и делала любые упражнения только чтобы не включать поясницу не ходить в зал я не могла и вот где-то буквально еще прошла неделя и у меня уже намечался отпуск и вот правда, вы знаете, даже в фильмах не нужно придумывать, это действительно было так, что вот последний день перед э, полетом в отпуск, э, мы с мужем поехали на дачу, и вдруг я хожу, и вдруг я первый раз в жизни почувствовала, что у меня появилась стреляющая боль, четко от ягодицы по, заднему, по задней поверхности бедра, то есть как раз там, где располагается седалищный нерв. Она именно была такая шнуровидная, стреляющая. Я прямо четко чувствовала, как боль идет по нерву. Конечно, я немножко испугалась и запаниковала, потому что мне нужно было на две недели уже улетать, отдыхать, и вдруг такая проблема. И тогда я позвонила снова своему мануальному терапевту, на что он мне сказал, что да, сейчас массаж уже бессмысленно делать, потому что ты сейчас поедешь в отпуск, и вообще ты лучше научись самостоятельно себе помогать. И он мне посоветовал сделать упражнение. Он мне рассказал, как его выполнить. Говорит, самое главное, просто сейчас растягивай это место. Тяни хорошенько изо всех сил для того, чтобы растянуть это место, расслабить все связки, расслабить всю эту зону и расслабить все мышцы, чтобы снять вот это ущемление. И сейчас это упражнение я вам как раз и продемонстрирую. Оно достаточно очень простое из всех тех, которые буду давать на семинаре и так далее. И когда я решила выполнить это упражнение я сделала буквально по несколько подходов на каждую ногу все равно он сказал делать на обе ноги независимо где находится процесс вот вы знаете вот честно я сама не ожидала что мне действительно станет легче не помогали никакие мази никакие там таблетки тем более даже не пыталась пить я знала что это бесполезно но вот я никогда бы не подумала, что обычно вот растяжка именно вот через упражнение могла так подействовать итак давайте я вам продемонстрирую это упражнение оно очень простое и его может выполнить абсолютно каждый человек для этого нам необходимо лечь на спину ноги вытянуть и например сейчас вот э, со, как будто бы у меня есть проблема с правой стороны мы просто сгибаем ногу к себе и начинаем максимально тянуть на себя вот вы прям должны четко почувствовать сильное хорошее натяжение растяжение мышц ягодичной области и бедра вот вы сначала потянули хорошенько на себя и задержались в этом положении. При этом старайтесь мышцы ног полностью расслабить. Напрягаются настолько руки для того, чтобы удержать эту растяжку. Нога, видите, у меня совершенно расслаблена. Вот вы тянете, хорошенько тянете, можно немножко потом еще в бок вот так потянуть и задержаться в этом положении. Особенно это хорошо чувствуется, когда у вас уже есть защемление вот у меня когда тогда была боль она вот у меня допустим была, а потом когда я начинала растягивать я сама чувствовала, как постепенно она уменьшается она становилась меньше и меньше и потом я тихонько ногу отпускала и расслабляла чтобы она у меня отдыхала и повторяла то же самое обязательно с другой стороны обязательно брала вторую ногу независимо от того что у меня здесь ничего плохого не было и растягивала точно так же вот рукой я руки только напрягаю, а ноги абсолютно у меня расслаблены. Вот мы потянули. И отпускаю, обязательно расслабляю. Повторяю еще раз на несколько, по несколько раз на каждую ногу. То есть еще раз максимально растягиваем. Задерживаемся в этом положении и возвращаемся. Повторяем второй раз. На эту же ногу, та, пока нас отдыхает. Расслабляется. И после этого мы сгибаем обе ноги, сжимаем руки в замочек, можно здесь, можно здесь, как вам удобнее, и начинаем растягивать уже обе области седалищного нерва с правой стороны и с левой стороны. Вот, и начинаем тянуть. Ноги полностью расслабляя, работают только руки. И происходит вот такая вот хорошая растяжка. То есть, считайте, что это, грубо говоря, как мануальный массаж. Потому что когда мне мой мануальный терапевт сделал массаж на позвоночник, сделал массаж на крестец, потом я перевернулась на спину, и он именно так и выполнял. То есть он выполнял вот эти растяжки сначала по одной, руке, по одной ноге, и затем по двум. Вот. И затем на обе ноги. И вот он сказал, что обязательно также выполняй и самостоятельно эти растяжки. И вот тогда я сделала буквально... В течение дня где-то раза два или три таких растяжек по ну где-то наверно по пять-шесть раз на каждую ногу и вот верить или нет но мне действительно к вечеру стало легче и когда я уже на следующее утро полетела мы уехали в отпуск то вот я больше реально никогда не чувствовал уже свой нерв и Потом даже не выполняла это упражнение в отпуске. И при этом, естественно, меня уже не беспокоила эта боль. Но обратите внимание, что у меня был очень легкий случай. То есть, я до этого очень много уже занималась упражнениями. Я регулярно делаю мануальный массаж. То есть, я очень внимательно слежу за своим позвоночником. И то, что у меня случилось, я сразу же взяла это в руки и исправила. Поэтому, естественно, у меня чуть-чуть фу обошлось так быстро. Но если у вас процесс достаточно запущенный, и у вас есть обострение или просто беспокоит седалищный нерв, то это упражнение нужно выполнять естественно регулярно то есть не один день не два хотя бы неделю допустим или две по несколько подходов на каждую ногу для того чтобы постепенно растянуть связки восстановить мышцы восстановить их эластичность и вообще восстановить вот эту зону где выходит седалищный нерв а еще лучше будет если естественно вы будете использовать не одно единственное упражнение а комплекс упражнений именно для седалищной зоны почему это важно как я уже сказала я и так использую уже достаточно давно различные упражнения в своих тренировках используя мануальный массаж и поэтому у меня все мышцы уже очень хорошо адаптированы и несколько упражнений мне уже помогает но вам все же необходим целый комплекс упражнений потому что вот эта зона она по-настоящему содержит же очень много мышц там не только грушевидная мышца как вы наверное слышали или какие-либо другие по-настоящему здесь целых три слоя мелких мышц которые нужно растягивать не только в эту сторону и но и в разных направлениях для того того, чтобы восстановить эту зону в 3d формате можно так сказать поэтому и нужно здесь использовать разнообразные упражнения ну что ж как видите упражнение конечно очень простое но это не единственное что нужно выполнять особенно если у вас уже запущенный случай то есть когда защемления повторялись уже несколько раз или когда они протекают более, более тяжело чем было у меня например Поэтому, конечно, для положительного эффекта нужно выполнять не только это одно единственное упражнение, а заниматься целым комплексом упражнений для того, чтобы проработать эту зону. И о других упражнениях, о комплексе упражнений я буду рассказывать на своем семинаре. Про этот семинар я вам расскажу в следующем видео. И, кстати, я вот сейчас для вас открыла показать сводку ответов на мой опрос, когда я просила своих подписчиков ответить на парочку опросов. И посмотрите, что у нас получается, что 80% людей, которые отвечали, был или есть защемление седалищного нерва. То есть это говорит о том, что проблема достаточно распространенная. И если посмотреть, как часто происходят защемления, то мы видим, что они происходят не так часто, то есть, допустим, не раз в неделю, там, не раз в месяц, а у большинства все-таки происходит несколько раз в год. Но если и происходит, то это по-настоящему очень неприятное и острое состояние, с которым, конечно, нужно уметь грамотно, правильно справляться, бороться и правильно проф проводить профилактику, для того, чтобы вообще больше этого никогда не случалось или вообще не случилось, если вдруг у вас, слава богу, этого не было. И, кстати, профилактику защемления седалищного нерва я подробно расскажу в отдельном видео, которое вышло вам послезавтра. Ну а сейчас, как я вам и обещала, я отвечу на несколько вопросов, которые вы писали в комментариях к прошлому видео. И один из вопросов был, насколько быстро можно справиться с ущемлением седалищного нерва. Конечно, я не говорю, что... Одним, допустим, только упражнением или там каким-то уколом можно справиться, допустим, вот прямо сейчас вы это сделаете и через час это пройдет. Конечно, это проблема, которая требует определенного времени, определенных усилий от вас для того, чтобы действительно восстановиться грамотно и эффективно. Обязательно нужно будет заниматься упражнениями. Параллельно укрепляя, допустим, и поясничное дело, если причина будет в этом. Или, например, проходить мануальный массаж для того, чтобы снять блоки, снять сдавление и затем заниматься упражнениями для зоны седалищного нерва. Время излечивания при ущемлении седалищного нерва будет зависеть от индивидуального случая. То есть что это значит? У кого-то это может протекать достаточно очень легко. Он столкнулся с этим, допустим, впервые и сразу же обратился за помощью, стал заниматься, например, то это все можно ликвидировать достаточно быстро. Вот, допустим, как вот у меня, да, оно произошло у меня вот буквально первый раз, я сразу же обратилась, допустим, к мануальному терапевту, сделала упражнение, и мне действительно стало даже уже с первого раза легче. Но если, допустим, у человека уже это более запущенный вариант, есть, допустим, еще и проблемы со стороны поясничного отдела позвоночника, то, конечно, здесь уже срок восстановления будет затягиваться. Но это еще не будет означать то, что вы будете бесконечно заниматься, и вам там еще годы пройдут, и так и не поможет. Нет, по-настоящему это не так. Если вы будете ежедневно выполнять лечебные упражнения, допустим, посещать хотя бы иногда мануальный массаж, допустим, пропивать витамины Б и так далее, то все равно восстановление будет более быстрым, чем могло бы быть. Следующий был вопрос, может ли помочь мануальный терапевт? Ну, как видите, из моей истории, как я ответила только что на предыдущий вопрос, что да, мануальный массаж в этом плане очень хорошо помогает, потому что он... Задевает обязательно все отделы позвоночника, включая и поясничный отдел, обязательно и крестцовый отдел. И это будет эффективно в случае защемления седалищного нерва. Но и не забывайте, что если вы будете полагаться только на мануальный массаж, то эффект будет всего лишь на 50%. Потому что мануальный терапевт вам восстановит всю структуру позвоночника, снимет ущемление. Но если вы дальше не будете заниматься собой, то все это, конечно же, вернется снова на начало. Поэтому ваша будет основная задача, если вы прошли мануальный массаж, то после этого обязательно заниматься и лечебными упражнениями, и укреплять мышцы поясничного отдела позвоночника, и обязательно прорабатывать зону седалищного нерва. Еще один был вопрос, может ли произойти ущемление седалищного нерва от укола в ягодицу. Нет, инъекции в ягодичной области никак не могут вызвать ущемление седалищного нерва, так как он находится достаточно глубоко, и игла просто не достает до этого места. Поэтому укол, допустим, и защемление седалищного нерва могут просто совпасть по времени, но не более того. Но конкретной причиной укол не будет являться. Ну что ж, по вопросам я пока остановлюсь в рамках этого видео, потому что, конечно, вопросов было намного больше, очень много было и частных случаев, я их тоже все прочитала, то есть многие описывали свою ситуацию, спрашивали, что делать конкретно именно в их случае. Но в рамках этого видео я не могу помочь каждому из вас, к сожалению, и ответить на все ваши вопросы подробно. Но если вы придете на мой семинар, то я обязательно отвечу на ваш частный случай, потому что у меня будет отдельно выделено время на вопросы участников семинара, и я постараюсь разобрать ваш случай. Но ну, а о семинаре я вам расскажу на следующем видео, сейчас я не буду на это тратить время. Ну что ж, на этом я заканчиваю сегодняшнее видео. Если вам оно понравилось и было полезным, то обязательно делитесь с друзьями, нажимайте ниже на социальные кнопочки. Обязательно попробуйте выполнить это упражнение самостоятельно дома и отпишитесь в комментариях как оно вам понравилось или нет, что вы почувствовали, смогли вы смогли ли вы почувствовать растяжение как раз зоны седалищного нерва и так далее. Ну и, конечно, если у вас есть какие-либо вопросы, то обязательно также пишите мне внизу в комментариях. И в следующем видео я постараюсь тоже ответить на несколько из них. И не забывайте, что в следующем видео мы с вами подробно разберем профилактику ущемления седалищного нерва. Что делать, чтобы этого никогда не повторилось. Ну что ж, спасибо вам большое за внимание. Увидимся с вами послезавтра. На связи была Александра Бонина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА